Мы продаем ваш долг коллекторам. Этой фразы боятся миллионы заемщиков. Давайте в этом видео разберемся, что же делать, если банк грозится продать ваш долг коллекторам или уже это сделал. Всем привет! Вы на канале компании Дожник Прав и с вами Он Гулян Александр. Перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Давайте разбираться. Итак, вопрос с коллекторами: не теряя своей актуальности, сколько бы различной информации не было в интернете на эту тему. Поэтому, друзья, обязательно смотрите этот выпуск до конца чтобы понимать как правильно действовать чего стоит бояться а чего нет если дело доходит до коллекторов многие должники думают что банки испытывают личную неприязнь непосредственно к ним и всеми способами пытаются испортить им жизнь а, так вот это не так поверьте банкам есть чем заняться кроме как выяснять отношения со всеми заемщиками поэтому если банк грозит а, продать ваш долг коллекторам, то это делается исключительно ради получения прибыли потому что до сих пор очень многие боятся коллекторов и когда банк гордит, что «мы продадим ваш долг коллекторам», то люди идут, ищут где-то деньги, занимают, перезанимают и несут эти деньги в банк. Поэтому фраза «мы продадим ваш долг коллекторам» очень хорошо работает для того, чтобы человек возобновил свои платежи. На самом деле банк может продать ваш долг коллекторам, может не продать ваш долг коллекторам. Банки могут напрямую, минуя вот это звено коллекторов, обратиться в суд и решать с вами вопрос через суд. Но в любом случае, скорее всего, они будут вас этим пугать. Для того, чтобы вы этого не боялись, давайте еще раз разберемся, кто такие коллекторы, как с ними правильно взаимодействовать, на что они имеют право, а на что нет. Так вот, коллекторы, это не какие-то модиты из 90-х. Коллекторы, это обычные сотрудники, которые работают в организации, которые выкупают долги у банков. Кто-то не выкупает, они работают по агентскому договору, просто с банками. Но в любом случае, это сотрудники, у которых есть план, и всем им нет никакого дела лично давать. Очень многие люди начинают воспринимать эту историю именно так, именно как личные отношения с коллекторами. Поверьте, нету для коллекторов никаких личных отношений, никакой личной неприязни или еще чего-то. У него есть список из тысячи должников, с которыми он должен проработать, и кто-то ему заплатит деньги, кто-то нет. И от этого будет зависеть его зарплата. Теперь давайте разберемся, что действительно могут делать коллекторы и что они делают в реальности. Потому что многие из вас видели пугающие истории, их показывают по телевизору, потому что это выгодно нашему государству государства, потому что выгодно, чтобы люди платили деньги в банке, поэтому по телевизору показывают различный трэш про то, когда людей убивают, избивают и прочую дичь, которая на самом деле не случается. Также многие слышали пугающие истории про коллекторов, но, как правило, эти истории передаются как народные сказки из уст куста. Один где-то услышал, второй пересказал, третий уже рассказывает историю, что вот моего знакомого избили, не знаю, убили или еще что-то. И, как правило, это тоже все неправда. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. А откуда берутся эти истории? Потому что, когда коллекторы звонят по телефону, то они действительно очень часто пугают страшными вещами, что я сейчас приеду, я разберусь, и вот это вот все вот туда-сюда, которое вы слышите. Но пугать и сделать в реальности это разные вещи. Пугают для того, чтобы вы испугались, и пошли платить деньги но в реальности есть уголовная ответственность и поверьте ни один коллектор так как это обычные сотрудники не будет приступать ту грань за что предусмотрена уголовная ответственность а все чем они пугают это как раз уже уголовная ответственность нанесения телесных повреждений и еще более страшные вещи о которых они рассказывают возможно в истории действительно есть случаи когда коллекторы переступали грань но также есть методы которые позволяют сделать так чтобы с вами этого никогда не произошло и сейчас я об этом расскажу поэтому смотрите это видео до конца а, так вот мы уже разобрались что коллектор это не бандиты мы разобрались что коллекторы не имеют личной неприязни непосредственно к вам а, теперь давайте разберемся как с ними нужно взаимодействовать действовать, чтобы с вами не произошло никаких вот тех ужасов, которые вы, возможно, видели по телевизору. А правильное взаимодействие с коллекторами – это полное их игнорирование. Потому что если вы их игнорируете, не отвечаете на их звонки, даже если не позвонили, не знаю, вашим родственникам на работу и все прочее, вы на это никак вообще не реагируете, то коллекторам намного проще переключиться на тех на них реагирует и поверьте люди с которыми случаются различные ужасы они своими же действиями доводят ситуацию до такой степени потому что они идут у коллекторов на поводу коллекторы позвонили человек пошел платить коллекторы позвонили не знаю его родственникам человек пошел платить и коллекторы понимая что с этого человека они заработают деньги и с этого человека они уже не слезут никогда они будут придумывать новые методы человек будет продолжать платить и коллекторы будут действовать дальше поэтому что касается звонков а 90 процентов в общении с коллекторами, это именно звонки, то на звонки мы просто не отвечаем. Если ответили, поняли, что там коллектор, просто смело кладем трубку. Ой, ну все, пока, клади трубку. Нет, ты первый клади трубку. Окей. Не общаемся, не выслушиваем, зачем вам это нужно? По закону они не имеют ни на что права. Если есть какие-то претензии, то они всегда могут обратиться в суд. Но как правило, коллекторы этого не делают. Если кого-то пугает ситуация, что коллекторы могут прийти к вам домой, и такое действительно случается, то здесь тоже важно понимать, что коллекторы действительно имеют право прийти к вам домой, но они имеют право просто проинформировать вас о вашем долге. И, во-первых, для этого они должны предоставить доказательства, и, во-вторых, они не имеют права вам угрожать и вообще вести себя как-то неподобающе Если коллекторы пришли к вам домой и ведут себя как-то грубо, то сразу же вызывайте полицию. А если коллекторы говорят, что если вы нам не откроете, мы сейчас вызовем полицию, то знаете, что они вас просто обманывают. Потому что у них нет никакого права заходить к вам в квартиру, к вам жилье. И это вы можете вызвать полицию, и после этого коллекторы очень быстро улетучиваются. Поэтому знайте что закон здесь на вашей стороне, и единственное, что имеют право они сделать, это просто вас проинформировать о вашем долге, больше у них нет прав ни на что. У нас в России действует закон о коллекторах, которого можете легко найти в интернете, я не буду сейчас перечислять все, что в нем указано. И если коллекторы нарушают этот закон, то вы можете пожаловаться на них в службу судебных приставов. Именно служба судебных приставов занимается регулированием этих вопросов. И поверьте, чем больше вы будете писать жалоб на нарушение ваших прав, тем меньше ваши права будут нарушать. И возможно вы все это понимаете, вы все это уже слышали, но вам все равно страшно. Поэтому для таких случаев у нас в компании есть бесплатная консультация. Вы всегда можете обратиться к нашим юристам, чтобы детально разобраться с вашим вопросом, понять, как правильно действовать, как решить вашу проблему, как решить вопросы с коллекторами. Для того, чтобы обратиться за консультацией, вам нужно просто перейти по ссылке в описании, оставить заявку и наши юристы с вами свяжутся. Итак, друзья, подведем итог. Самое главное во взаимодействии с коллекторами не надумывать себе лишнего. Да, коллекторы могут позвонить, да, коллекторы могут прийти к вам домой, но главное после этого не надумывать себе ужасов. Мне не нужно думать. Если позвонили, позвонили, позвонили, не берите трубку. Если взяли трубку, с вами общаются, как-то невежливо сразу положили трубку. То же самое с приходами домой. Пришли домой, грубят, угрожают, еще что-то. Сразу вызывайте полицию. Не нужно себе что-то надумывать. Не нужно с ними пытаться выяснять отношения. Это не в ваших интересах. Нужно действовать в правовом поле. Вызвали полицию, коллекторы сразу уедут. И еще один очень важный момент: ни в коем случае не совершать оплаты после того, когда вам, например, позвонили коллекторы. Если вы начнете это делать то коллекторы будут этим пользоваться и начнут давить на вас еще сильнее запомните если сейчас вы не можете платить кредит по графику то этот вопрос нужно решать через суд либо вы можете объявить себя банкротом и списать все свои долги либо платить э, комфортными для вас платежами после того когда банк подаст суд а все остальные промежуточные этапы разговоры со службой безопасности банка с коллекторами это вам все не нужно если есть вопросы пусть обращаются в суд через суд можно решить вопрос в вашу пользу друзья обязательно пишите свои вопросы в